Это поглотитель запахов «Доктор Вакс». Благодаря ему в нашей машине никогда не будет неприятных запахов. Это здорово. Американский бренд «Доктор Вакс» — результат многолетнего трудоопытных специалистов. Главная особенность этой автокосметики — активная формула состава. Все, что вам нужно сделать — просто нанести препарат на поверхность. Автокосметика из США «Доктор Вакс» — рецепт идеального результата. Что с ним нужно делать? Наносить куда-то? Нет, достаточно открыть и поместить эту маленькую упаковку под сиденье. А как мы проверим, что это действительно работает? Очень просто. Положите упаковку под сиденье, а я пока кое-что принесу. Давайте проверять. У меня тут просроченный сыр, немного фастфуда и машинное масло. Все это вместе очень плохо пахнет. Что мы будем со всем этим делать? Оставим мы в машине на несколько часов. Ну что, прошло почти три часа. Сейчас я удалю источник неприятного запаха, и мы проверим, остался ли запах в машине. Вроде ничем не пахнет. Да, точно, совсем ничем. Разве что свежести. Я же говорил, экологически чистый поглотитель запахов «Доктор Вакс» работает идеально.